Друзья, всем привет! CoinList подвез нам еще один токен сейл новый, Project Galaxy называется. Разберем кратенько этот проект, ну и рассмотрим, стоит ли участвовать в данном проекте или нет. Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали! Итак, что такое за CoinList, что за площадка? Сейчас не будем да, тратить на это время. Кому интересно, кто новенький... По ссылочке в видео в описании можете зайти, посмотреть видео, конлист от А до Я. И там будет у вас уже возможность подробно в этом разобраться. Итак, главная страница. Переходим, нажимаем регистр Now и смотрим, что здесь у нас имеется. Итак, сразу давайте начнем. Дедлайн, регистрация. Нужно вам зарегистрироваться до 15 февраля, если вы планируете участвовать в данном сайле, до 15.00 по Москве и 14.00 по Киеву. Сам же токен сайл начнется 17 февраля. И будет он 21.00 по Москве и 20.00 по Киеву. Итак, что же такое Project Galaxy? Это крупнейшая в мире сеть учетных данных Web 3.0, Построенная на открытой и совместимой инфраструктуре. Project Galaxy помогает разработчикам и проектам использовать данные цифровых учетных данных для создания лучших продуктов и сообществ Web 3.0 веб 3.0 сейчас как мы знаем хорошо идет развивается можно сказать даже на хайпе то есть технологии идут вперед поэтому данный как бы проект он в любом случае будет применим и очень очень интересен 9 месяцев назад они запустили свой проект мая 21 года и за эти 9 месяцев они уже Насчитывает 150 тысяч уникальных пользователей в цепочке в шести различных блокчейн-экосистем. И насчитывает более 500 наборов цифровых учетных записей, которые охватывают более 3 миллионов пользователей в Web 3.0. И уже более 100 проектов и организаций использовали цифровые учетные данные Galaxy, запустив более 500 компаний. Миссия их – создать инфраструктуру для обеспечения работы открытой и совместимой сети учетных данных. И они помогают разработчикам Web 3.0 использовать эти учетные данные для создания лучших продуктов для сообществ. В любом случае, друзья, проект очень хороший, интересный. Подтверждение тому, смотрите, сколько проекта уже пользуется их экосистемой. Это и Binance Smart Chain, это и OneInch. Это и тот же самый CoinList, и Alpaca Finance, и Polygon Здесь много вы увидите проектов. Также будет насчитывать и уже насчитывает 7 блокчейнов, таких как Ethereum, Polygon Binance Smart Chain, Avalanche Phantom, Arbitrum и Solana. В ранних инвесторах поддерживает проект тоже мощные ребята, вот Coinbase Ventures, этого уже в принципе достаточно, Binance Smart Chain, Solana, Blockchain.com и другие, то есть с этим у них все, ребят, в порядке и с экосистемой, и с ранними инвесторами, здесь реально все на топ уровне. Твиттер тоже у Галактики уже очень сильно прокачан, 177 тысяч фолловеров. Это, несмотря на то, что еще не было листинга запуска полноценного, и в принципе они гоняют его и раскручивают очень-очень даже хорошо. Поэтому здесь тоже у них все в порядке. Есть у них вот такой сайт, где вы можете законнодействовать, подключиться кошелечком MetaMask, Connect или кошельком Phantom. Ну и здесь также можете сами уже почитать, полистать то, что они здесь предлагают. В принципе, вкратце мы только что с вами это обсудили. Ну и переходим к самому главному, это к к условиям сайла и какое будет график распределения данных токенов. У них, естественно, будет свой токен, он называется GAL, он будет важным компонентом в экосистеме, поскольку функционирует как токен управления, стимулирует участие пользователей и служит основным платежным токеном самой экосистемы Project Galaxy. Общий запас, вся эмиссия будет составлять 200 миллионов токенов. Смотрите, на сайле будет одна опция. Кнопочка зарегистрироваться, естественно, будет здесь, и нужно вам там будет пройти ответы, на квиз все ответы на квиз правильные я оставлю в себя в телеграм-канале поэтому обязательно туда подписывайтесь там будете получать больше информации и будете получать и одну из первых поэтому это будет очень удобно итак детали продажи начало регистрации начало сайла мы с вами обсудили цена по которой нам продают токены будет доллар 50 за токен если честно Цена немножко завышена, как по мне. Хотелось бы увидеть немного пониже, хотя бы до доллара. Ну, что имеем, то имеем. Итак, какая будет у нас разблокировка? Да? Она будет каждую неделю... В течение 12 месяцев и начало будет с 14 апреля 22 года сразу хочу чтобы вы понимали 14 апреля 22 года мы уже берем для себя сразу определенный риск что это не то что риск а понимание того что это инвестиция в долгую скорее всего этот проект и рассчитан долгую дальше мы увидим по разблокировке токенов какие сюда фонды занесли да какие системы уже подключены Поэтому 12 апрель, 14 апреля мы не можем с вами понимать, какой будет рынок, а скорее всего ничего хорошего на рынке в то время происходить не будет. И как вы понимаете, в целях спекуляций, быстрых иксов вряд ли здесь у нас получится сделать, поэтому сразу рассчитывайте, если будете здесь участвовать, то скорее всего это история в долгую, и как инвестор там, в длинную, может вы получите какие-то иксы, но сразу сразу предупреждаю, да вряд ли такое будет. Я же для себя принял э, решение участвовать, почему бы нет, в долгую тоже, ну как бы я готов. Общее предложение 10 миллионов токенов. На токен концеруля минимальная-максимальная покупка, как всегда, 100 минимальная, 500 максимальная. Все берут на 500, поэтому на руки мы получим около 333 где-то токена, если получится взять аллокацию. И из 10 миллионов получается эта очередь, живая очередь, то есть смогут получить 30 тысяч человек. Но здесь большой нюанс сейчас есть с CoinList. Раньше это еще приходил, проходило. А сейчас coin CoinList, я вот смотрю по последнему сайлу, уже практически 50% очереди. Ну, если судить по прошлому сайлу, то отдал он тем, у кого есть карма, там до 2000, по-моему, или 2000 и выше. В общем, судя по всему, надо будет прокачивать карму, чтобы возможности у вас удвоились. Поэтому, скорее всего, вот тысяч можно делить пополам, и если у вас карма не прокачана, как у меня нулевая, то, скорее всего, первые тысяч только попадут на этот сейл. Вот, Это не точно, но, скорее всего, так и будет. Пополнить вы можете, как всегда, BTC, ALGO, Solana, Ethereum, SDC, USDT. Я, к примеру, всегда завожу ALGO, комиссия минимальная, а выбираю, что участвовать буду там в USDC, потому что стабильный коин. И там в коин листе уже на месте меняю на USDC и жду там списания, если получится выиграть аллокацию. Ну и самое главное, переходим к токеномике, это разблокировка токенов. То, что с вами... Может дать нам понять, получится ли у нас здесь заработать в данном токенсеиле или нет. На экосистему выделено 6% полностью на листинге. Эти 6% будут разблокированы и в принципе они могут пойти в рынок. Нужно иметь это в виду. Первые байкеры, то есть инвестора, которые получили и выкупали на 2% от общей эмиссии токенов, у них будет... 50% разблокировано сразу при листинге. И потом остальные в течение 6 месяцев после листинга будут линейно разданы Тоже нужно учитывать. вот Скорее всего 1% эмиссии тоже может пойти на слив. Открытая продажа. Это мы с вами 5% нам выделено. У нас линейный разлог после листинга. То, что мы только что с вами выше обсудили. Далее первый раунд э, инвесторов который был, будет у нас выделено было 1063%, трехмесячный разлог будет после листинга и потом э, в течение трех лет им будет дальше все разблокироваться. И здесь внимание еще один момент неприятный, 10-14%, опять же ранее инвесторы со второго раунда 12% сразу на листинге они могут слить по рынку. И после чего у них будет ежеквартальная там, передача токена в течение трех лет. То есть это тоже можно учитывать и иметь в виду. Советники и партнеры 6%, 6,23%, да, 12% опять же таки при листинге. После чего следует трехлетняя разблокировка ежеквартальная. Дальше на маркетинг 15%, из них 20% сразу будет разблокировано на ТГЕ. И потом в течение трехлетнего периода квартально будут разблокированы. Фонд 10%, 18% тоже при листинге процентов сразу могут закинуть. И после чего трехлетняя разблокировка. Команда 15%. Через три месяца после листинга только начнется разлог токенов. И, и тон будет длиться целых пять лет ну и так же самое казна 20 процентов ну но из, из них 12 уже сразу на листинге процентов будет доступно ну и затем будет распределение в течение 5 лет то есть полностью вся эмиссия 200 миллионов токенов в течение 5 лет уже упадут на рынок что говорит о том что ну, токеномика в принципе заточена в долгую и это очень хорошо но как вы видите очень много разблокировок у ранних инвесторов и фонд, да, и казначейство, и маркетинг, то есть вся эта история может, может впасть в рынок и, скорее всего, будет там хороший пролив, поэтому вот первые разблоки, которые у нас будут, к примеру, если мы возьмем ту же самую локацию, то, скорее всего, вряд ли мы отобьем ребят вложенные там те же самые 500 долларов, да, что бы нам хотелось. Поэтому здесь реально принимайте решение сами. Это, скорее всего, такой на долгосрок. Если вы поспекулировать, тем более где это еще, 14 апреля, вряд ли у вас получится что-то забрать очень быстро и окупить свои вложения. Поэтому здесь как бы вот спекулянтом, если вы вот хотите быстро купить, продать, забрать вложенное и дальше куда-то инвестировать деньги, таким ну, образом там прокручивать всю эту историю, то у вас, скорее всего, не получится и вряд ли я бы рекомендовал бы вам здесь участвовать. Если вы, к примеру, готовы, как я, там надолго купить и, в принципе посмотреть, что будет дальше, с надеждой на то, что вот действительно хорошие фонды, э, все есть, Twitter раскачан, команда хорошая, экосистема хорошая, продукт хороший, веб 3.0, да, идет хорошо, долгосрок готовый приобрести, даже по доллар 50, не знаю, будет ли ниже цена или не будет когда-то, но я уверен, может быть, чтобы закупить, в принципе, даже с рынка. Вы, в принципе, как и я, можете поучаствовать. Ответы на квиз, еще раз повторюсь, в телеграм-канале. Поэтому, друзья, будете вы участвовать или нет, будет мне интересно почитать, пишите об этом обязательно в комментариях. А на этом у меня все, друзья. Всем я вам желаю удачи, всем профита, всем пока.